Друзья, всем привет! Видите, у меня в руках такие вот красивые носочки. Вообще, на самом деле, я сначала хотела использовать вот этот свой беленький носочек Adidas, пожертвовать его, чтобы проверить лайфхак маску из носка. Но я боюсь, что для моего лица его будет мало, поэтому я забрала новый носочек Фила у мужа. Пока он бедный ездит и зарабатывает деньги для нашей семьи, я буду... Буду проверять лайфхак на его новом, абсолютно новом красивом носке. Но... Поставьте комментарии! Нет, обязательно Вы... подпишитесь на канал, поставьте миллион лайков и... И оставьте комментарий! Да! Ну так вот, ребята, это Вероника в США. Это канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что я выхожу на работу. У меня смешанные чувства по этому поводу, потому что я вам, наверное, в каком-то видео уже говорила, что я вообще очень плохо приспосабливаюсь к, как сказать, к смене обстановки. И я, несмотря на все страдания и все остальное, я уже как-то вот честно привыкла жить дома, привыкла сидеть с детьми за три месяца. И тут не далее, как три дня назад раздался звонок и мне сказали, что пора выходить на работу. Пора. А я летом не работала в Америке. Одно лето я работала, да, а вот все остальное время я уезжала в Краснодар и проводила лето в Краснодаре на море со своими детьми и мне немножечко стало страшно как это будет? Как это работать официантом летом? Я вот подумала, как это работать официантом летом? Это же такая жара, да, у нас работают кондиционеры и все остальное. Но все равно, мне кажется, это очень-очень тяженько. Тем более я уже в связи с этими всеми изменениями из-за коронавируса предвкушаю страдания наших клиентов, бабушек, которые будут говорить «Ой, мне так холодно, мне так холодно, выключите кондиционер, позовите менеджера». Я обычно в этом случае говорю, да-да-да, конечно-конечно Сейчас я его позову, а сама Никуда не бегу И никого не зову, потому что нам, официантам Очень жарко, мы очень Быстро работаем, очень быстро Передвигаемся И, как правило, когда наши клиенты Сидят и мерзнут мы изнываем от жары. Но бывают такие все-таки настойчивые дамы, особенно пожилые, которые, ну, позовите менеджера, ну, скажите, что жарко. И приходится это делать, и потом ты идешь, у тебя лицо потное, все потное. В общем, короче, бе -бе -бе. А, Ну, так вот, я хотела вам в этом видео рассказать об изменениях, которые происходят у нас на работе. И почему все-таки здесь присутствовали носки в самом начале? Потому что мы теперь на работе обязаны будем носить маски. Я себе слабо представляю, как я не умру от отсутствия кислорода, но реалити такова, что без маски я работать не смогу. И вот, вот Буду пробовать ее вырезать, хотя на работе мне их, конечно, предоставляют. И это такой фан, чтобы нам с вами не было очень скучно. Но тем не менее. Вообще маска, поскольку наша униформа, она черная, и маска, соответственно, тоже должна быть черной. Я просто беру белый носок, потому что у меня нету нового черного носка. Ну нету. Маски нам черные предоставляют, чтобы там только ничего не было написано, ничего не было там сказано. Мне кажется, это такой не фан, когда ничего не написано и не сказано. А дальше. Он, раньше наша секция была три стола. Сейчас, сейчас эти же три стола у нас так и остались. Только они будут идти через стол. То есть 50% capacity у нас будет, а 50% загрузки. А, то есть через каждый стол будут сажать людей. Плюс к этому, у нас не будет басбоев. Басбой в Америке – это человек, который убирает посуду со столов. Это очень нужный и важный человек, потому что, ну, потому что мы, официанты, не убираем посуду со столов, у нас нет на это времени. Поверьте мне, как бы это ни смешно не звучало в России, но такая загрузка, что для этого нужен отдельный человек. И поэтому… Ну как бы вот теперь мы будем делать это сами, сами же эти столы будем протирать, сами же себе будем готовить там айсти, э, что там еще, всякие лимонады, все короче это будем делать сами. И мне очень интересно узнать, как мы это все успеем. Ну э, вместе с этим что мне, а это у меня пакеточки. Но вместе с этим, ребята, мы опять же сэкономим денег, потому что потому что мы не будем типа, вот у нас басбоем мы там отдаем Часть своих чаевых А теперь не будем это делать Будем это сохранять, но я бы лучше отдала Еще и два раза больше заплатила Лишь бы это кто-то делал Но ну, Дальше У нас будут каждый день мерить температуру электронным градусникам, хотя я не знаю, как это будет происходить, потому что на мой век не пришлось хороших электронных градусников. Сколько мы не покупали для детей и в России, и в Америке. Все они показывали погоду. В итоге у них всегда было расхождение с артутными градусниками. Они, как правило, показывают почему-то ниже. Не понимаю, почему. Но вот, тем не менее, нам будут этими электронными градусниками мерить температуру. Что еще? Будем каждый день мы проходить инструктаж. Ну что, пальцы в рот не засовывайте, ладони не облизывайте, глаза не чешите и так далее. Ну и, наверное, это все такое страшное, но тем не менее еще раз хочу повторить, что я не представляю как мы будем работать в этих масках и наморниках. я думаю, что мне придется шить себе самой черный, черную маску, потому что тканевая маска, она хоть как-то пропускает воздух, нежели все эти медицинские да, и что касается еще одной такой темы мне приходится из этого отправлять детей в садик отправляем детей в садик и у них там тоже изменения. Воспитатели точно так же ходят в масках. А дети без масок. Ну, потому что ну, заставьте пятилетнего ребенка пройти, ходить целый день в маске. А у них также замеряют каждый день температуру и нововведение такое, что ты не можешь зайти в садик. То есть будет стоять человек, который этих детей у тебя будет принимать. Ну, так не особо что-то страшного. Но я вам хочу сказать, I'm very, very excited. Я начать какую-то такую уже более полноценную жизнь. Хотя, не знаю, опять же, у меня двоякие чувства. Я слабо себе представляю, как я это выдержу. Хотя для меня лично уже это необходимо, потому что я чувствую, что в трое шорт я уже, короче, не влажу, ребята. Поэтому надо начинать двигаться, ходить и чтобы и вес уходил, и мышцы Заработали и так далее Ну а теперь переходим к лайфхаку По маске из носка